Друзья, привет всем. Сегодня будет видео из семинара «Только полезный контент». На моем канале вообще минимум развлечений, максимум пользы. Итак, перед тем, как мы начнем, я хочу вам порекомендовать две книги. Первая книга – это «Величайший секрет, как делать деньги». Эту книгу я читал давно, еще когда жил на съемной квартире. Просто у меня каждая книга, понимаете, ассоциируется с воспоминаниями. Я думаю, у вас тоже. И вторая книга – это «Сила подсознания» или «Как изменить жизнь за 4 недели». Джо Диспенза ее написал. А первая книга «Величайший секрет. Как делать деньги» написал ее Джо Виталий. Вторую книгу я прочел, не знаю, где-то, может, год назад, относительно недавно. Почему я вам советую две эти книги? Потому что я сейчас иду на семинар э, к этим двум людям. В Киев приезжает Джо Виталий и Джо Диспенза. И вот эти вот две книги я прочел только по одной книге этих авторов. И эти книги на меня произвели большое впечатление. И поэтому я сразу, как узнал, что они приезжают в Киев, сразу же сказал, что пойду к ним на семинар. Первая книга «Величайший секрет, как делать деньги» она очень простая книга. Она подойдет каждому, она подойдет даже ребенку. Там все очень просто написано. И знаете, ребята, что я заметил? В тот момент, когда я начинал путь к успеху, мне попадались... Простые книги. Самый богатый человек в Вавилоне, богатый папа, бедный папа, дума и богатей Наполеона Хилла, Бода Шефера книги, Мани или Азбука денег, Секрет миллионера. И вот мне попалась эта книга, «Величайший секрет, как делать деньги» – это очень простые книги. Вот эти вот книги я советую, ребята, каждому. Кстати, в описании я оставлю ссылку на видео, в котором перечислил все свои книги. Вы просто меня очень часто спрашиваете, Какие книги я прочел, какие книги мне помогли добиться успеха. И вот, когда я развивался, я начинал читать уже книги посложнее. Это Диспензу, это Стивена Кови, «Семь навыков высокоэффективных людей». Не очень простая книга, потому что вначале я вот быстро, знаете, по ней пробежался, а потом уже начал читать вдумчиво, начал конспектировать. Итак, вторая книга э, «Сила подсознания» или «Как изменить жизнь за 4 недели». Эта книга вот как раз, знаете, для кого? Для скептиков. Для скептиков, которые не верят в силу мысли. Потому что Джонни Спенза научно это все показал, как работает сила мысли. В этой книге много примеров, много экспериментов. И вы должны понимать, что сила мысли, она работает. Сила мысли – это волны. Это волны такие же, не знаю, как волны Wi-Fi, да? Почему люди нормально относятся к Wi-Fi, да, когда ты смотришь, блин, в маленькую коробочку, да, и ты можешь общаться с человеком, который на другом конце мира, без проводов. Ты можешь общаться с человеком и видеть человека. В настоящее время ты можешь с ним общаться. Но, ребят, разве это не магия? И все в это верят, потому что, да, это реальность. А если я бы вам сказал такой 50 лет назад, вы бы не поверили. Вы бы сказали, что я какой-то, блин, идиот, что такого быть не может. Но сейчас это реальность. Также и работает сила мысли. Человек думает, и идут такие же волны. Он думает о чем-то и притягивает это. Все работает так же, блин, как интернет. Так, начинается дождь. Я переместился под дерево. Смотрите, в этой книге даже есть эксперимент, когда одна команда кидает мяч баскетбольный в корзину. Обычным способом да, кидает руками. А вторая команда ничего не делает, просто мысленно, да, мысленно бросает мяч в корзину. И на финальный эксперимент собрали этих ребят, и как вы думаете, какие они показали результаты? Обе команды стали бросать лучше на 20%. Та команда, которая тренировалась, начала бросать лучше, которая бросала мяч руками. И та команда, которая бросала мяч мысленно, она тоже улучшила свои навыки. Ребята, так что это работает. Всем советую эту книгу «Сила подсознания» или «Как изменить жизнь» за 4 недели. Еще, ребята, из этого семинара я вам покажу вот сейчас интересные моменты, вы ничего нового для себя, в принципе, не узнаете. Все то, что я вам рассказываю, это работает. Сила мысли, благодарность. Ребята, все очень просто понимаете? Многие слушают это и говорят, ну да, классно, я это знаю. Так какого хрена, блин, ты не изменишь свою жизнь? Ребята, многие из нас усложняют эту жизнь, нужно ее усложнять. Все очень просто. Если вы будете просто относиться, все у вас будет получаться. Если вы будете мыслить позитивно, вы будете притягивать позитив. Если вы будете страдать, вы будете притягивать только страдания. Но это же все понятно. Так, друзья, только что выступил Джо Витали. Сейчас я вам покажу один интересный момент, как он пользуется благодарностью и как благодарность э, помогла ему в жизни в принципе ничего нового я для себя не узнал но каждый раз когда я присутствую на таких семинарах во первых только что я познакомился с человеком который за 5 месяцев заработал миллион то есть на таких семинарах первое это окружение а второе когда все спикеры со сцены говорят там о благодарности о силе мысли ты понимаешь что это большая сила, что это все работает. И поэтому нужно ходить, чтобы быть в этом, чтобы повторять это, понимаете? Еще, друзья, очень важная деталь. Если вы сейчас находитесь в очень тяжелом положении, вот если у вас прям все плохо, если у вас не за что купить еду, не за что купить одежду, если... У вас там негде жить. Вы в очень тяжелом положении. Знаете, вам лучше всего. Лучше всего. Потому что у вас есть очень сильное желание измениться. Это желание намного выше, чем у людей, у которых все нормально. Вот самое тяжелое состояние, кстати, запомните, это когда все хорошо. Как бы не все плохо, ну и не все хорошо. Понимаете, в этом состоянии человек... Пассивен, он вообще ничего не хочет делать. Он не хочет рисковать, потому что у него вот что-то есть, знаете, что он боится потерять. И он не хочет стараться, он не хочет рисковать, чтобы получить больше. Этот человек находится в очень опасной зоне комфорта. В очень опасно. Он не хочет рисковать, он не хочет ничего делать, потому что вот есть у него определенный уровень, который его устраивает при таком уровне очень тяжело добиться успеха. Вот, Когда вам очень тяжело, когда вы понимаете, «Все, я так больше жить не хочу, все, мне это все надоело». У вас есть сильное желание, у вас большая боль. И вот тогда вы меняетесь, тогда вы жадно читаете книги, тогда вы посещаете семинары, тогда вы просто, не знаю... Просто рвете, понимаете... Потому что вы нацелены на успех, потому что у вас нет другого выбора, потому что вы начали любить это. Вам надоело жить в дерьме, и вы полюбили развитие. Вы полюбили рост, И вы уверенно идете к мечте. А сейчас давайте смотреть историю Джо Витали про благодарность. У меня на столе был карандаш. Uh, обычный дешевый инструмент для письма. Я взял карандаш и сказал себе, я могу быть благодарным за карандаш. Но на самом деле я не был готода. Я, по сути, мошенничал. Я при этом все равно э, был настроен скептически. Я-то знал, что этот карандаш ничего не изменит. Я просто пытался играть в игру. Поэтому я сказал себе, хорошо, я благодарен за карандаш. И ни на секунду в это не верил. Но я подумал, этим карандашом я могу написать стихотворение. Я могу написать список покупок. Я могу написать э, предсмертную записку. Я могу написать пьесу, книгу, любовное письмо. Тут э, как-то вот я начал чувствовать вдохновение. Я могу написать песню, я могу написать великий американский роман. Я могу написать нечто, что изменит жизнь людей навсегда. И каждый раз, когда рассказываю эту историю, мои вибрации повышаются. Я тут сразу начал думать, что карандаш это гениальное изобретение. Меня поразила мощь этого карандаша. Потом я его перевернул и увидел на конце резинку. Oh God, Боже мой, ну какой гений это придумал. Теперь я могу стереть свою предметную записку. Uh, я могу исправить ошибки своего романа. Я могу переписать песню. Кто это изобрел? То есть, я полностью изменил свое отношение от скептицизма. И я действительно почувствовал благодарность. И в этот момент моя жизнь начала меняться. Поэтому, пожалуйста, остановитесь и задумайтесь. Pencil, когда я взял в руки карандаш, я не чувствовал благодарности. У меня не было денег, я был абсолютно неизвестен. Но когда я взял в руки карандаш и почувствовал, Благодарность. Я по-прежнему был безденежным, по-прежнему был безвестным, но мои вибрации просто зашкаливали. Моя благодарность была неимоверной. И моя признательность к за жизнь она была уже безграничной. В тот самый момент я начал создавать для себя новую реальность. Меня начали сдавать. Моя первая книга вышла в 1984 году. У меня стали происходить какие-то чудесные события. И я начал чаще uh, использовать практику благодарности. Сегодня я этот прием использую каждый день. И вы прямо сейчас можете попробовать эту практику благодарности прямо на том месте, где вы сидите. Вы можете взять бутылку воды. And start to imagine you're grateful for. И подумать, почему вы можете поблагодарить за нее. Я вижу, что практически у каждого есть смартфон. Телефоны, мобильные телефоны, это просто чудо. Это какое-то волшебство на нашего времени. И вы можете взять в руки телефон и подумать, почему вы благодарны за то, что имеете телефон. И вы можете это делать в любом месте, в любое время и по отношению к любому предмету. Вам просто надо принять решение, что вы хотите найти что-то, за что можете быть благодарны. Я хочу вам сказать, что вся вот эта концепция, что нет ничего невозможного, она абсолютно реальна. Когда вы понимаете, что в этом-то и заключается чудо, когда вы понимаете, что благодарность – это дверь, которая ведет к чуду, и вы можете использовать абсолютно любой предмет, чтобы начать э, благодарить, вы можете прямо mm -hmm. сейчас изменить свою жизнь навсегда. Конечно. Yeah, right. Также Виталий подписывает нам книги. Для нас? И Тарас, mm? Да не, пусть просто будет. Okay. Может разыграем ее okay. еще две. Okay. Okay, Итак, друзья, семинар закончился. Я взял у Джо Витали и у Джоди Спензы автографы. Вот Джоди Спенза расписался на книге Сила подсознания или как изменить жизнь за 4 недели. А вот книги Джо Витали, которая на меня повлияла, величайший секрет, как делать деньги, не было. Поэтому я купил книгу Разбуди в себе миллионера. Я эту книгу начитал. Автограф получил, так что я думаю. Эту книгу можно разыграть, когда-нибудь я ее разыграю. Итак, друзья, я опять на этой конференции встретил своего подписчика. Очень приятно, что вот я собираю такую правильную думающую аудиторию. Был пару дней назад на семинаре «Лаборатория онлайн-бизнеса» и там встретил подписчика. И оба работают волонтерами, то есть бесплатно помогают, занимаются организацией и присутствуют на семинаре и развиваются очень приятно вот где я могу встретить своих подписчиков только на семинаре ребята это реально очень круто спасибо вам что вы такие и умные адекватные блин люди с ними приятно общаться грамотные вот я хотел себя окружить такими людьми я хотел чтобы у меня такая была аудитория это я и получил. Спасибо еще раз вам. Хочу вас всех поблагодарить, ребята, за просмотр, за поддержку. Огромное вам спасибо, что цените такие видео. Знаете, что я хотел? Я хотел и хочу, я хочу создать школу. Вот делюсь с вами своими мечтами. Хочу создать продукт, чтобы он изменил жизни людей. Вообще я хотел создать школу, школу для детей, чтобы родители отдавали туда своих детей и там их учили правильным вещам, чтобы дети читали правильные книги, чтобы уже с детства у них формировалось, можно сказать, правильное мышление. И вот знаете, я так подумал, а мой канал это и есть та самая школа. Это школа для молодежи, для подросткового поколения, я не знаю. Школьники благодаря моему каналу Закидывают доту и начинают читать книги Блин, вы не представляете, насколько это приятно И вот когда я вижу, как меняются люди Когда я вижу вашу поддержку, ребята Это во мне, не знаю, зажигает такой огонь И это заставляет меня двигаться дальше И давать вам еще больше пользы Спасибо вам огромное Так что мой канал, это мотивация На моем канале и польза На моем канале, блин, до да 90% мотивации 90% полезного контента. Только тот контент, который меняет мышление. По правилам Ютуба такой контент не заходит, потому что в Ютубе, вы знаете, должно быть 70% развлекательного контента и только 30% полезного контента. У меня же наоборот. У меня 80%, 90% полезного контента, 90% мотивации, мало просмотров. Но зато какая у меня крутая аудитория. И я реально, ребята, кайфую от этого. Вы не представляете, сколько это труда. Вот сейчас мы начали переводить заграничные видео. И чтобы вот передать ту атмосферу, вот нужно столько работать над видео. С Робертом Киосаки мы работали 18 дней. Три дня у меня ушло на звук, чтобы вот полностью передать атмосферу. Три дня у меня ушло на перевод. Очень сильно я запариваюсь с переводом, потому что вот американцы говорят по-другому. Нужно перевести на наш понятный язык. Нужно сказать так, как говорят у нас. И не нужно говорить, это видео уже переводили. Я все равно перевожу по-своему. Я очень долго сижу над текстом. Там есть некоторые слова, которые нужно заменять. Вот у нас так не говорят. И если бы я перевел чистого там английского, вы бы ничего не поняли. Я не смотрю, есть ли эти видео уже на ютубе или нет этих видео. Если видос реально стоящий, если этот видос цепляет, если этот видос очень полезный, я буду его переводить для вас. Так, буду заканчивать. Любимая на фоне тоже снимает для вас влог семинара. Ну что, друзья, обязательно прочтите эти две книги. Подписывайтесь на все мои каналы. Канал по мотивации, канал с советами. Ребята, только польза. Кто хочет посмотреть весь мой путь к успеху, он есть на канале по мотивации. Вы сможете проследить. Как я развивался, как менялось мое мышление. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Обязательно, обязательно, обязательно подписывайтесь на канал и поставьте этому видео лайк. Всех люблю, целую. Только удача, только успех, только развитие. Всем пока. каждый день, you know, the morning, они просыпаются утром и ничего пока не чувствуют. Think about my problems. А потом раз-раз-раз, It... дай-ка про проблемы подумай. Oh. А потом, а, ну-ка. Ну like well, все, это снова я. Все, готов начинать свой день. Если yes, эти эмоции тебе определяют, как вы думаете, и эти мысли создают то же самое ощущение эмоциональное, и мозг проверяет, что вы чувствуете, ну да, очень несчастная. И тогда вы думаете больше, в соответствии с тем, как вы чувствуете, и вы сделаете больше кемиков для себя и создаете больше химического ощущения несчастья, и тогда вы начинаете думать еще больше мыслей, связанных с этими ощущениями, Now you're in a loop. вот тогда петля запускается. Потому что именно повторение мыслей и чувств, чувство мыслей Аллах стать самому разуму, переживающим эту эмоцию. And the body is the unconscious mind. Telo, is, is believing it's living in the same past experience. 24 hours a day, 24 hours a day. seven days a week 365 days a year day. And over time it's an conditioning process and the process of conditions the body to become the mind of that emotion. Приучает тело самому стать разумом, в котором живет эта эмоция. И теперь ваше тело в буквальном смысле находится в прошлом. И вы даже не можете создать свое новое будущее. Holding on to the emotions of the past. And I don't care. You could say all the affirmations you want. I'm happy. I'm happy. I'm happy. I'm I'm I'm I'm wealthy, I'm wealthy, I'm wealthy, I'm wealthy. Bogat, bogat, bogat. And your body is saying, no you're not, no you're not, no you're not. <laughs> says, no, you're not. No, you're not. Because mind and, body are, Because body, and body are in opposition. So then the work the работа of change. In order for you to change, для того чтобы вы могли измениться. You have to be greater than your body. Вы должны стать чем-то больше, чем ваше тело. Greater than the body as the mind. Больше, чем тело своим разумом. And it takes work. И для этого требуется много работы. And it takes awareness. И осознанность. And it takes energy. И энергии. And if you keep overcoming, если some aspect of yourself in the past, аспекты, которые связаны с вашим прошлым, you will become somebody else in your future. другим в будущем. So that now, most people, once they get in touch with the emotions of their past, поэтому сейчас у людей сталкиваются с эмоциями из прошлого, and they feel familiar like they always do. И эти эмоции чувствуются очень ну как обычно. Now they're craving the predictable future. Вот теперь они хотят, чтобы не было очень предсказуемое будущее. So people wake up now. И Вот эти просыпаются. Соединяются с эмоциями, чувствами из прошлого. They're connected to the memories of the past. Соединяются с воспоминаниями из прошлого. And now they go through a series of routine behaviors. И начинают проходить сквозь набор привычных стратегий поведения. The же, которые они делали вчера. Так и что все делают, просыпаясь утром? Вы все это делаете. Что you делаете? тянитесь reach, and you grab yourself. Тянетесь к телефону. Проверяете you WhatsApp. Then you check, your text. С then you check your Instagram. Потом Instagram. Then you have to check а потом, ну, понятно, на Facebook надо. <laughs> Естественно, фотографируете еду и постите в Facebook. And then you have to go to your e-mails. I told like, oh, you, mail another private. And then your other e а увидеть, есть еще делаете, тогда Но потом новости — надо почитать. И теперь вы снова соединены со всем, что вы знаете о своей жизни. И люди встают с кровати с той же стороны. а потом в одинаковом направлении. Of the toilet. Про туалет. И тело прям как следует за разумом прямо до туалета. To the toilet, routine, Потом дойдет до туалета, обычная рутина по утрам. И им приходят мысль про кофевар. И тело следует за разумом прямо на кофе Они опять проходят через определенные стратегии поведения. Они переживают этот опыт. Они чувствуют себя лучше. И у них появляется мысль про душ. И их тело следует за разумом прямо в душ. Они проходят через те же движения, которые обычно делают. They come out of the shower, выходят из душа. И он приходит творческая мысль, чтобы надеть. Они одеваются. And then they go into the они идут в кухню. Они идут в кухню. же Садятся на тот же стул. Они имеют же самая стаканчик. компьютер здесь, телевизор Телевизор включен. И теперь они едят с той же ложкой таким же образом. Of of они даже ничего из этого не осознают. Они на работу. Естественно, злятся, когда They get to work and they do all the things they've memorized and can do so well. They go home and watch their favorite television show. Eat the same food. The same, Call their sister and complain to them because you gotta complain to somebody. And then you get ready for bed and go to sleep. And you wake up the next morning and here we go again. Так, so, And in fact, you can take your yesterday you and, take your and, your food food and set it on your tomorrow, yes or no. And you know what that's called? That's, that's called, karma. called karma. That's karma. There's no unseen hand doing it to you. Вы потеряли свою свободную волю, запутавшись в этой программе. И вашего втягивает вас в это предсказуемое будущее, базируясь на том, что вы делали в прошлом. И большая часть людей are now headed for a genetic destiny, они уже следуют своей генетически предопределенной судьбе. Потому что они снова хотят того же, что раньше. Знакомого прошлого или своего предсказуемого будущего. И чем больше ваше тело наступилось в этом круге привычек, тем больше люди теряют свой свободный выбор, свою волю. Через те привычки тела, который уже привык, ему стало знаком быть разумом, оно втягивает их в будущее, предсказуемое будущее. Поэтому если ваше поведение не определяется образом вашего будущего, And you come back to your senses every morning. И вы возвращаетесь снова к ощущению себя каждое утро. And you see the same people. И вы видите тех же людей. И вы идете туда же, куда ходили раньше. И делаете day. то же самое в то же время каждый день. It's no longer that your personality is creating your personal reality now your personal reality is creating your personality because your environment is controlling your feelings and your thoughts because every person that you know become was nice and Every place that you know. Каждое место, где вы были, every object or thing that you know, каждый объект или вещь, которую вы знаете, has a neurological network in your brain. у нее есть своя нейросеть в вашем мозгу. And every single one of those elements, И абсолютно все из этих элементов in your known, familiar environment, в вашем знакомом привычном окружении has an emotion associated with them. с ними связаны определенные эмоции. So when you see your boss, и когда вы видите начальника, когда вы видите коллегу, когда вы садитесь в машину, вы едете куда-то, Это именно среда, контролирует, control. что вы думаете so then in order for you to change, и чувствуете. So для того чтобы измениться, вам нужно стать больше чем ваша среда, больше чем обстоятельства вашей жизни. Больше, чем то, что определяет вас в И каждый великий человек в истории человечества это понимал. So change, И чтобы измениться, нужно стать больше, чем среда, которая вас окружает. Больше, чем свое тело, больше, чем время.